Всем привет, привет, привет. Добрый вечер. Добрый вечер всем, дайте обратную связь как видно и как слышно. Добрый вечер всем, дайте обратную связь как видно и как слышно и будем начинать нашу прямую трансляцию. Сегодня поговорим о том, как учиться быстрее. Добрый вечер всем. Дайте обратную связь. Как меня видно и как меня слышно. добрый вечер мои дорогие приветствую всех тех кто сегодня с нами так добрый вечер видно и слышно отлично анастасия рад вам спасибо что даете обратную связь очень рад вас видеть и слышать всем добрый вечер жду вашей обратной связи всем привет привет привет Хорошо, жду обратной связи о том, как меня видно и как меня слышно. Я думаю, что видно и слышно хорошо. Во всяком случае, наши приборы показывают, что меня слышно хорошо и видно тоже. Поэтому будем начинать. Хорошо, друзья, о чем мы сегодня с вами пообщаемся? Сегодня мы с вами пообщаемся о том, как обучаться быстрее и о том, как сделать свою жизнь в целом эффективнее, потому что у нас есть особенности. У нас есть особенности. Мы все учимся очень сильно по-разному. Очень сильно по-разному. И давайте сегодня на эту тему пообщаемся. Отлично. Я вижу, что все пишут, что все четко. Отлично, отлично, отлично. Рад вас слышать. И видеть. Точнее видеть, а не слышать. Мой аудиал. Видите, всегда побеждает. Хорошо. Видно и слышно хорошо. Отлично. Хорошо. Ребят, чем мы сегодня займемся? Мы сегодня пообщаемся на тему, как усилить или ускорить свое обучение. Полезная тема, интересная. Дайте обратную связь. Хотите ли вы немножко быстрее учиться, немножко быстрее обучаться, немножко лучше, немножко интенсивнее. Если хотите дам сегодня несколько прям таких хороших рекомендаций, которые помогут вам это делать. Если хотите, дайте мне обратную связь. А если не хотите, я все равно буду рассказывать о том, что я запланировал. Жду, жду, жду, жду обратной связи. напишите пожалуйста пока из какого вы города сколько у вас сейчас времени какая у вас погода за окном стоит и начнем начнем я сегодня подготовил для вас ряд интересной информации Хорошо, тема интересная вижу добрый вечер добрый вечер евгений добрый вечер всем Есть такая книга «Накачка мозгов». Книга о том, как научиться учиться. Да, хорошая, наверное, книга. К сожалению, я с ней не знаком. Но, тем не менее, <coughs> поделюсь своей механикой, как я обучаюсь быстро. Турция, Алания. Очень круто. Плюс 6, 20, 52. Отлично. Время, как в Минске. Хорошо. Хорошо. И первый мой к вам вопрос вопрос. А для чего? А для чего вообще быстрее учиться? Может, не нужно быстрее учиться, как вы думаете? А для чего вообще быстрее учиться? Для чего это вам? Я для себя знаю ответ на этот вопрос. Как вы? Приморский край, очень приятно. Очень приятно. Давайте все дружненько ответим на вопрос, а для чего? А для чего? Так, Евгений пишет, тема интересная, Москва, минус 3, супер. Хорошо, чтобы развивать нейронные связи, супер, хорошая мотивация, да, чтобы не стареть, чтобы гибкость ума не терялась, да. Одна из косвенных причин, почему важно учиться чему-то новому, это да, не дать своему мозгу закостенеть. Супер. Хорошо. Для чего еще? Для чего еще вам обучаться или учиться чему-то новому? Жду, жду, жду, жду, жду, ребятки. Жду обратной связи. Так, здравствуйте, Юрий. Здравствуйте. Здравствуйте, Надежда. Сегодня мы обсуждаем тему, как учиться быстрее. Хорошо, друзья. Что я для вас подготовил? Чтобы увидеть результаты обучения быстрее. Отлично. Хорошо. Супер, да, чтобы, чтобы видеть результаты обучения быстрее, да, хорошая, хорошая мотивация. Отлично, отлично. Мне нравится, это кайф. Да, кто-то учится просто потому, что ему кайф. Кто-то учится просто потому, что ему кайф. Окей, это тоже хорошо. Это тоже хорошо. Отлично. Так, сейчас, ребятки, одну секунду. У меня тут еще одна трансляция идет. И у нас люди жалуются, что у них шумно. Ставим поближе. Ребят, кто пишет, что шумно, Шум шума меньше стало, дайте обратную связь. И мы продолжим. Давайте еще поговорим, а для чего нам учиться. Хорошо, а кто сейчас чему-то обучается и... Понимает, что мог бы учиться быстрее. Кто сейчас чему-то обучается и понимает, что мог бы учиться быстрее? Ребят, у кого шумно? Кстати, у всех шумно? Или только в ТикТоке шумно? Дайте обратную связь. Видите, в Ютубе у меня стоит шумодав, но он, знаете что, он обрезает слова иногда, поэтому, поэтому на следующий раз мы придумаем что-нибудь с вами, тиктокеры. Так, чтобы так, Ковалева я. Хорошо. Ребят, а чему вы обучаетесь сейчас? Поделитесь, чему вы сейчас обучаетесь? Что вы сейчас конкретно изучаете? Чему новому вы учитесь? И как бы хотелось учить языки быстрее. Отлично. Вот мы с вами вместе. Я тоже сейчас изучаю английский язык. Прокачиваю навык. Да, добрый вечер всем. Чтобы мозги развивать и не стоять на месте. Ну, смотрите, не стоять на месте, понятно. Но надо же к чему-то двигаться. Обучаюсь эффективной коммуникации. Супер, супер. А для чего вам это? Я сейчас тоже так изучаю NLP. Супер, супер. Хорошо. Отлично. Итак, мы уже определились, что мы обучаемся для чего-то. Мы уже определились, что мы обучаемся для чего-то. Но, как вы знаете, мы все очень сильно разные, и мы обучаемся очень сильно по-разному. И есть такой эмпирический цикл Колба, цикл обучения. Сейчас поясню, что это значит. Колб выявил, что... Для эффективного обучения нужно пройти 4 этапа. Первый этап — это, ну, на самом деле, тут тяжело сказать, какой из них будет первым. Первый — теоретизирование, да, то есть мы изучаем теорию. Второе — экспериментирование. Мы пробуем что-то в учебной среде. Это второй этап. Третий этап — процесс реализации. Мы пробуем что-то делать уже в реальной жизни. И э, четвертый этап, получается, — это рефлексия. Что-то у меня нос чешется сегодня. Запомнили четыре этапа? Теория, эксперимент, реализация, рефлексия. Очень рекомендую записать себе на бумаге, так будет намного нагляднее. Итак, еще раз. Теория, эксперимент, практика, рефлексия. Обратная связь. Жанна, приветствую. Приветствую всех жителей Казахстана. Тут по неподтвержденной информации я, возможно, на следующих выходных к вам прилечу. Итак, ребятки, давайте еще раз. Четыре этапа. Теория, эксперимент, учебная, да? Экспериментируем. В учебной обстановке потом практика реализация и рефлексия хорошо идем дальше <клев> так здравствуйте поступила в университет через полгода желание готовиться к семинарам пропало просто хожу в университет и все добрый вечер менеджмент ЛП, развитие голоса как ускориться пока не представляю жить никогда отлично отлично ура пишет жанна наверное жанна пишет ура по поводу моего этого самого информационного вброса, что, возможно, на следующих выходных я буду в Казахстане. Я из Узбекистана, очень приятно. Итак, ребятки, напишите цифру 4, кто запомнил, что есть 4 этапа освоения какого-то навыка. Напишите цифру 4. Кто уловил или записал себе, что есть 4 этапа. Освоение навыка. Теория, экспериментирование, практика и э, рефлексия, обдумывание того, что у нас получилось. Вот что интересное вывел Колб. Колб вывел, что на самом деле для того, чтобы научиться чему-то новому, мы сейчас говорим про обучение взрослых, нужно пройти через четыре этих этапа. Теория, эксперимент. Практика и рефлексия, да? осмысление. Но э, он нашел еще одну очень важную особенность. Особенность это заключается в том, что, несмотря на то, что так или иначе мы все проходим по этому циклу, в этот цикл мы заходим очень сильно по-разному. То есть есть люди, теоретики, это те люди, которым нужно размышлять. Как правило, у теоретиков очень часто появляются свежие идеи и свежие решения. Следующее. Есть экспериментирование этап. Это прагматики. Это те люди, которые готовы делать эксперименты. Они с большим энтузиазмом пробуют применить на практике. Да? Второй тип обучающихся — это прагматики. <клёх> Третий тип реализация до да, процесс реализации это активисты это те люди которые уже готовы применять У них есть такая особенность что они не боятся нового они просто оп взяли пошли и сделали ну и четвертая категория рефлексия это мыслители люди мыслители которым нужно они любят по Размышлять, почему так или иначе, почему именно так работает, а так не работает. Вот это очень важная вещь. То есть, по большому счету, у нас есть четыре типа обучающихся. Теоретики, прагматики, активисты и мыслители. Теоретики любят размышлять и находить свежие решения. Прагматики. Что делают у нас прагматики? Прагматики экспериментируют они м, готовы пробовать следующий это активисты активисты у нас э, вообще просто сразу идут к своей жизни это применяют в чем отличие э, прагматика от активиста прагматик он э, пробует на учебных каких-то то есть экспериментирует в учебной среде а э, активист он уже в реальной жизни ну давайте на простом примере Человек, изучающий английский язык, если он прагматик, он просто там тренируется на тренажере, разговаривает сам с собой, смотрит обучающие видео и пытается с ними разговаривать. А если э, активист, активист уже прям звонит кому-нибудь, кто разговаривает на английском языке, ищет иностранца и уже прям вот идет в бой сразу, да? Теоретик же на самом деле он размышляет. Он размышляет, он пытается изучить структуру языка, понять, как это происходит, почему этот язык говорит, используется так или а иначе. И следующий э, тип — мыслитель. Мыслитель, что он делает? Он после того, как он попробовал что-то, он осмысляет, умеет... У него Ключевая его компетенция, на мой взгляд, это а, умение осмыслить, что он сделал. Итак, четыре этапа. Теория, экспериментирование, практика, осмысление. И что самое интересное? И четыре типа, соответственно, обучающихся есть. Самое интересное, что мы заходим в обучение а, через какой-то свой привычный паттерн через какой-то свой привычный шаблон. Ну, допустим, если вы, к примеру, мыслитель, да, если вы любите рефлексировать, то, скорее всего, дальше, после рефлексии, вы начинаете изучать теорию. После теории вы начинаете пробовать на тренажере каком-нибудь, а после тренажера вы уже начинаете внедрять свою жизнь. Если вы активист, если вы активист, вы сначала попробуете это в жизни, потом вы об этом поразмышляете, потом пойдете искать теорию какую-то, а потом пойдете делать уже эксперименты. Если вы прагматик, вы начнете с экспериментов, вы начнете учиться в учебной среде, учиться в учебной среде, грамотно сказал, потом вы пойдете внедрять это в жизнь, затем вы пойдете рефлексировать после того, как получите обратную связь от этого мира, а потом вы пойдете изучать теорию. Понимаете, чем отличаются э, все четыре типа? И было бы очень хорошо, было бы очень хорошо. И это вам прям кардинально поможет обучаться всему новому, если вы будете знать, к какому типу вы относитесь. Дайте обратную связь, если вам понятно то, о чем я вам сейчас рассказываю. Дайте, пожалуйста, обратную связь, если вам понятно то, о чем я вам сейчас рассказываю. Понятно и полезно. Напишите «понятно и полезно». Дальше. Ребят, если вы ничего не пишете, значит ничего непонятно и ничего не полезно. Ладно, я могу только на деле учиться. Если просто сижу, меня чему-то учат, то не будет толку. Только если начну сама делать. Вот смотрите, Надя как раз таки пишет, что она скорее всего либо экспериментатор, либо прагматик. Ой, Либо прагматик, либо активист либо прагматик либо активист это очень здорово и соответственно когда вы определились к какому типу вы относитесь к какому типу обучающихся людей вы относитесь вы можете строить свое обучение уже таким образом чтобы у вас это было наиболее эффективно почему потому что смотрите смотрите какая происходит история у нас в основном все обучающие программы, они построены, построены по какому-то определенному паттерну. Теория, обсуждение, там, практика и все на этом в большинстве своем. Да? Не хочу здесь говорить о каких-то примерах. Я думаю, что эти примеры вы сами знаете. Стакан в экран заходит и выходит. Да. Стакан заходит в экран. Понятно и полезно. Отлично. Хорошо. Ребят, <связь> что нужно делать теперь? Что нужно делать теперь, когда вы уже понимаете, как проходит процесс обучения? Удалось ли вам определить, к какому типу обучающихся вы э, относитесь? Опять же, активист, мыслитель, теоретик или прагматик. Прагматик — это тот, кто учится на практике, но в учебной среде. Активист — это тот, кто сразу внедряет в жизнь. Соответственно, мыслитель — это тот, кто после того, как что-то внедрил, рефлексирует, обсуждает, чаще всего сам с собой. И теоретик — это тот, кто обучается в первую очередь через теорию. То есть по всему циклу обучения мы проходим, так или иначе. Напишите, кто вы есть, кем вы себя считаете, теоретиком, мыслителем, активистом или прагматиком. Я, допустим, знаю, что я скорее прагматик-активист, чем мыслитель-теоретик. Но, тем не менее, это не значит, что я не рефлексирую. Поэтому, когда вы уже определились, когда вы уже определились кто вы и какой вам стиль больше всего обучения подходит, с чего, скажем так, нужно начинать вам обучаться, лично вам, вам вам вам и вам вам вам и вам тоже тогда вы можете уже строить свою программу обучения прагматик теоретик отлично похоже мыслитель угу. Угу. давайте теперь очень коротко если вы поняли что вы прагматик да вам нужно всегда любое обучение начинать с практики прагматик по-другому не учится. если прагматику учить теорию то он ничего не запомнит и ничего скажем так у него не получится то есть прагматик начинает обучение с эксперимента с эксперимента то есть обучается на практике пробует что-то делать дальше если вы теоретик вам необходима обязательно структура, структурирования информации. То есть вам нужно получить информацию, поразмышлять о ней, еще ничего не пробовав, приобрести, чтобы информация у вас э, приобрела какую-то структуру внутри, в голове, а потом уже переходить к э, экспериментированию, да, уже переходить к, к прагматизму. Понятно? Ну и потом уже, соответственно, реализация, и потом уже рефлексия. Дальше. Если вы активист. Активисты вообще учатся сразу в жизни. Вот они что-то новое узнали, и сразу, и сразу, прямо здесь, сейчас, это начинают внедрять в свою жизнь. И эти люди, они, это самое, они очень любят получать сразу новый опыт, и они... Очень любят еще проверить себя на прочность. Там видят, как кто-то что-то делает, и таким образом у них есть какой-то такой азарт. Вот у активистов есть азарт. Дальше. Если вы мыслитель. Если вы мыслитель, если вы мыслитель, нужно дать себе возможность поразмышлять и не торопиться и не торопиться с действиями. Потому что если вы мыслитель, то, скорее всего, вам еще не хватает информации. И здесь, то есть, как, как действует мыслитель? Он сначала а, получает какую-то обратную связь от мира о том, что ему нужно изучать. Ну, допустим, вы же как-то решили, что нужно изучать там, к примеру, английский язык. Окей, а, вы знаете, что какие-то люди изучают. Вы даже что-то знаете про английский язык. Потом вам нужно м, немного порассуждать об этом. Именно рассуждать у себя в голове, как я могу это применять там, и так далее. Находить много всего э, интересного для себя, да, каких-то выгод. Дальше пойти обучиться теории, а дальше пойти уже потренироваться э, в учебной среде. И дальше уже пойти внедрять в свою жизнь. Вот такие четыре стиля, четыре стиля 4 типа обучающихся и как вы понимаете что все мы учимся очень сильно по-разному и очень важно исходя из того как вы себя определяете вам нужно таким образом строить свое обучение опять же повторюсь что ну обучающие программы они как правило мы ну, построены так теория обсуждение практика ну и все и не всем это подходит Теоретикам это подходит. Теоретикам подходят там скучные лекции в университете. И они на них действительно учатся. Потому что потом они приступают к экспериментам и так далее. А вот прагматикам и активистам на лекциях тяжеловато. Тяжеловаться. Тяжеловато. Им тяжеловато даже книги читать. Тяжеловато. Вот прагматикам и активистам. Прагматики лучше обучаются через видеоконтент, к примеру. Потому что они посмотрят что-то ну, увидят эксперимент, да, потом прямо у себя это начнут использовать, прямо у себя начнут это делать, и, соответственно, дальше пойдут внедрять свою жизнь. Активистам, наверное, сложнее всего учиться в университетах, в школах, потому что им надо сразу делать, иначе для них, ну, как бы, обучение проходит мимо, проходит мимо. Так вот, мои дорогие, зная вот эти особенности, когда вы определились, кто вы есть, когда вы определились, кто вы есть, тогда нужно уже построить свою модель обучения. Тогда нужно уже построить свою модель обучения и понимать, но опять же, учитывать э, цикл Колба, да, то есть есть реализация, рефлексия, теория и э, экспериментирование. Еще раз по порядку: теория, эксперимент, э, реализация. И рефлексия знаете что это вы по этому кругу по-любому пройдетесь вы обучаясь чему-то новому чтобы навык у вас закрепился неважно какой вы изучаете навык то вы все равно к этому вы по всему кругу скажем так пройдете ну допустим вот кто-то хочет научиться скорочтению да Активист что будет делать? Он возьмет книгу и сразу начнет ее быстро читать. Потом он подумает, что я могу сделать, чтобы еще быстрее читать. Потом он, может быть, обратится к какой-то теории, а потом проведет несколько экспериментов и опять снова будет внедрять это в свою жизнь. Теоретик же, теоретик, который хочет обучиться скорочтению, что он будет делать? Он сначала будет искать теорию о скорочтении, он будет думать о ней, он будет размышлять, он будет сравнивать разные методики скорочтения, но не будет приступать к практике, не будет э, заниматься скорочтением. Лишь только потом, когда он уже поймет, что он полон информации, он начнет это пробовать, потом, соответственно, начнет уже конкретно внедрять и дальше уже начнет рефлексировать. Ну и так дальше, и так по кругу. И каждый стиль будет, соответственно, обучаться в своем, в своем комфортном формате. Так, мне всю жизнь было невыносимо тяжело на лекциях, но никогда никто не объяснял, как вы просто говорили, что я не умею слушать и все. Да, в этом-то и проблема, что нам говорят, что мы не умеем слушать, а на самом деле просто мы в цикл обучения заходим с разной позиции, в зависимости от своих личностных особенностей. Теоретик на 80%. Да, вот очень важно, очень важно осознать, кто я. Очень важно осознать, кто я. Я, допустим, знаю, что я больше прагматик и активист, но больше прагматик, больше прагматик. Я экспериментирую, ну, скажем так, на кошечках, экспериментирую на каких-то учебных вещах, а потом уже активно внедряю в жизнь. И мне тоже было скучно учиться именно в теории. Ну, давайте подумаем, а как можно здесь поступать, ну, вот система образования, она такая, да, вот что, есть лекции и все, и не волнует, как говорится, да. То здесь, если вы понимаете, что вы либо прагматик, либо активист, вам нужно, ну, потерпеть эти лекции, но для себя приложить свои собственные сознательные усилия для того, чтобы э, переделать свою модель. То есть вы знаете, что когда вы получили какую-то теорию, вам нужно пойти ее и попробовать на практике. Вот если вы прагматик, вам нужно пойти ее и попробовать. Это уже ваша личная зона ответственности. Если вы хотите освоить материал, то вам нужно принять ответственность, что так, я не теоретик, я прагматик, и, соответственно, мне нужно создать самому себе какие-то условия, где я могу это поэкспериментировать. Либо если вы активист, вам нужно подумать и взять собственную ответственность, что так, да, я активист, мне теория для начала очень трудна, Поэтому мне нужно сначала это все попробовать, потом порефлексировать и потом уже прийти к теории. Вы же поймите, что если вы активист, и вы изучаете какую-то конкретную тему, вы ее когда попробуете в жизни и дальше порефлексируете, вам теория уже будет заходить совершенно по-другому, вам теория уже будет ну, являться таким серьезным дополнением. Так, сложно теоретику перейти к действиям. Как работать с этим? Смотрите, вы можете сильно над этим не работать. Теоретик не переходит к действиям, пока у него не сложится структура в голове. Вот пока у него картинка не нарисуется четко, вот из всего объема информации, он не перейдет к действиям. Поэтому вы вот сейчас даже на себя обратите внимание, когда думаете о том, что я вам сейчас рассказываю, прям проанализируйте, как вы в прошлом обучались и как вы в прошлом переходили к действиям вы переходили к действиям скорее всего когда у вас уже было набрано огромное количество информации и не просто набрано огромное количество информации а именно эта информация у вас разложилась что говорится в русском языке по полочкам и когда у вас в голове все по полочкам разложилось тогда вы приступаете к действиям я прям ну, очень сильно вижу эти все модели, когда сам провожу обучение. Когда сам провожу обучение, да, это сто процентов. Вот видите, поэтому здесь, смотрите, теоретика... Чтобы перейти к действиям, его спасет. Э, сейчас я расскажу о следующем инструменте. Спасет структурирование информации. Что такое структурирование информации? Если вы читаете книги, э, то делайте короткий конспект с какими-то очень важными тезисами, и очень хорошо вам будет помогать э, зарисовывание схем. Я использую э, в своей практике интеллект-карты. Их называют еще mind map Прям забейте в Google, что такое mind map. Это. Ну, структурирование информации в смысловые блоки. Есть много софта для этого, всевозможных программ. Можно рисовать майнд-мэп от руки. Это можно как-то ускорить. Татьяна, напишите, пожалуйста, что конкретно вы хотите ускорить. Вот что конкретно вы хотите ускорить, и я вам дам ответ. Хорошо. Про майнд-мэп рассказал. Это было в плане. То есть структурирование очень важно. Оно важно для всех, но для теоретиков в особенности. Дальше. Нужно еще очень хорошо понимать, кто вы по, сенсор, по сенсорным каналам восприятия. То есть визуал, аудиал, кинестетик или дигитал. Смотрите. Визуалы очень хорошо учатся через представление, да, через воображение каких-то визуальных образов. Аудиалы, соответственно, обучаются очень хорошо через звуки. Вот если говорить про изучение английского языка, либо каких-то других языков. Даже любой другой навык для аудиала важны звуки. Даже если он там э, смотрит, как на станке какую-то деталь вытачивают, то он все равно будет э, слушать, как этот станок работает, слушать, как резец этот режет эту заготовку, ну и так далее, и так далее. И кинестетик. А кинестетик, самое интересное, он учится через ощущения и через все, что есть в теле. И как правило, кинестетику он даже, как бы, и когда видит, когда, когда он видит, что кто-то что-то делает, он как бы начинает занимать такую похожую позу. Вот прям через такое вот прям моделирование из второй позиции он пытается стать похожим на того, кто это делает. Вот кинестетики через, скажем так, в моделирование именно физиологии действует. Хорошо. Кстати, где найти, где найти, какие обучения вы проводите? Очень заходит инфа от вас, нравится подача материала. Так, отвечаю по поводу обучений. Если в Инстаграме, в шапке профиля есть тап-линк, вы на нее переходите, и там все актуальные мероприятия. В Минске, в Казахстане, в России и так далее что очень важно хотел сказать ребят у нас будет тренинг в ростовской области если кто-то нас смотрит из ростовской области особенно в ютюбе то обратите внимание что в описании к этому видео есть ссылка на регистрацию курса нлп практик обязательно пройдите посмотрите почитайте и можете мне в личку в инстаграме потом написать где вы хотели бы поучиться если вы зайдете в Инстаграм, в шапке профиля есть тап-линк, и там вся актуальная информация, и, и как записаться на консультацию, и где и когда проходит какое обучение. Поэтому имейте в виду. Ребят, полезно то, что я вам рассказываю про визуалов, аудиалов, кинестетиков. Это тоже полезная информация, тоже важно знать для себя самого, а к какому стилю я отношусь. Кроме того, что там прагматик, активист, теоретик и так далее, еще очень важно понимать, кто вы по каналам восприятия, для того, чтобы еще лучше себе строить модель обучения. Потому что у каждого, у каждого из нас будет какая-то своя особенная модель. Просто, ну, так, испокон веков пошло, да, архетипически, да, что обучение это вот сидеть за партой. На самом деле обучение это намного больше. И вам нужно подбирать свой особый способ. Если вы понимаете, что вы визуал, визуализируйте если вы понимаете что вы аудиал прислушивайтесь если вы понимаете что вы кинестетик чувствуйте встраивайте это через тело это тоже помогает помогает ускорить процесс обучения я даже когда вас слушаю то одновременно занимаюсь уборкой не умею просто сидеть и слушать отлично очень полезно именно поэтому мы на ютюбе и стали делать прямые эфиры потому что многие люди слушают и м, когда мы м, когда есть короткое видео Короткое видео, его нужно посмотреть, а вот эфиры можно и слушать. Хорошо, хорошо. Что еще? Что еще вам поможет? Теоретик, визуал, эстет. Все должно быть красиво, даже конспекты. Ну вот, вот поэтому делайте свои красивые конспекты но ну, еще и с этим самым с пониманием того что вы теоретик чем, чем быстрее вы структурируете весь объем информации тем быстрее приступите к действиям ребят очень рад вас всех видеть спасибо вам за лайки те кто смотрит в инстаграме можете поделиться этим прямым эфиром если вы считаете что он может казаться кому-то полезным в Ютубчике тоже Репосты приветствуются. Что еще хотел вам рассказать по поводу того, как учиться быстрее. Есть этапы обучения. Вы наверняка их знали, может быть, у меня на канале смотрели, что есть неосознанная некомпетентность. Что такое неосознанная компетентность? Это когда мы эм, не знали о том, что мы чего-то не знали. Да? Мы не осознаем, что мы чего-то не умеем. Когда мы узнаем что-то новое, какой-то новый навык начинаем видеть, мы переходим на этап осознанной некомпетентности. Мы понимаем, что мы чего-то не знаем. Мы осознаем, что мы в этом ну, еще не преуспели. Это тоже нормально. Так проходит любое обучение. Дальше мы начинаем учиться, мы начинаем тренироваться. И у нас происходит осознанная компетентность. То есть мы осознаем, что мы делаем. То есть мы уже... Ну, допустим, давайте опять на примере английского языка. Мы уже можем неплохо общаться со словариком. Мы уже можем неплохо общаться со словариком. Мы осознаем свою компетентность. То есть мы уже понимаем, как работает этот язык, но нам еще чего-то не хватает. И следующий, четвертый этап – это осознанная некомпетентность. Это когда мы уже не задумываемся о том, как мы выполняем ту или иную задачу или исполняем тот или иной навык. Почему важно это знать? Как бы вы не хотели учиться быстрее, как бы вы не хотели учиться быстрее, вам нужно понимать, что в процессе обучения вы так или иначе будете проходить через эти четыре этапа. Неосознанная некомпетентность, осознанная некомпетентность, я знаю, что я ничего не знаю. Потом осознанная компетентность, но еще не встроился навык, и дальше неосознанная компетентность, когда я уже делаю это все автоматически. Почему я сейчас рассказываю об этой схеме в том числе? Потому что м, очень важно осознать, что вы никуда не перескочите, через каждый этап придется пройти. Но чем лучше вы начнете осознавать, что чем лучше вы начнете осознавать, что э, придется пройти через все, тем быстрее вы будете идти в обучение, чем, тем быстрее вы будете идти в обучение и в практику и в теорию и так далее то есть вам нужно знать что успех он неизбежен успех неизбежен привет кто присоединяется успех неизбежен единственное что э, у кого-то это будет происходить быстрее у кого-то медленнее но имейте в виду, если вы видите кого-то кто делает что-то хорошо когда-то он также находился на уровне бессознательной некомпетентности то есть он не знал что он чего-то не знал потом он узнал что он чего-то не знает, заинтересовался этим и начал тренироваться. Потом он тренировался, у него получалось не очень хорошо, но уже получалось, это уже сознательная компетентность. И потом, когда он дальше вкладывал энергию в свои навыки, он перешел на этап бессознательной компетентности. Ребят, полезно то, что я вам сегодня рассказывал, полезно то, что мы сегодня обсуждали. Я использую все эти модели. Здесь очень важно, ребят, переслушайте, пересмотрите этот прямой эфир и просто постарайтесь понять, кто вы в первую очередь по циклу колба, теоретик, прагматик, мыслитель или активист. Дальше поймите, кто вы, визуал, аудиал, кинестетик, чтобы понимать, какая, как лучше вам информация заходит. Дальше поймите, что существуют этапы обучения. Ну и вишенка на торте, как еще учиться быстрее, Хотите вишенку на торте? Безотказный способ, как учиться любому навыку супер быстро. Правда, на него не все готовы пойти. Хороший инсайт, успех неизбежен. Да, успех неизбежен, это без, без, бесспорно. Хорошо, кто хочет вишенку на торте, напишите слово «вишенка». Напишите слово «вишенка, хочу вишенку на торте». Как еще быстрее учиться? на самом деле очень простой вишенка очень простая вишенка заключается в том ребят что нужно начать обучать других если вы хотите изучить английский язык начните учить этому языку кого-нибудь не знаю маму бабушку ребенка своего я же не говорю что вам нужно прям стать преподавателем а говорю о том что Нужно просто начать обучать другого, даже если вы сами не умеете. Почему так происходит? Потому что, когда вы начинаете, <coughs> когда вы начинаете учить других, у вас появляется ответственность, и у вас появляется еще больше обратной связи. То есть вы начинаете шире и шире видеть э, вообще весь контекст. Даже, вот, к примеру, вы хотите развить свой Инстаграм, допустим, или YouTube, или ТикТок, или любую другую площадку. Найдите человека, которого вы будете этому обучать, даже если вы сами этого еще не умеете. Ну, найдите такого человека. Не знаю, опять же, маму, бабушку, дедушку, кого угодно. Ну, только собаку не нужно брать. Юля, привет. Юля согласна на 100%. Найдите любого человека. Я на самом деле, когда начинал активно продвигать свой YouTube-канал, я нашел несколько человек, которым я помогал продвигать их каналы. Я их обучал. Обучал тому, что знаю какую-то информацию получил и рассказывал ее им. Соответственно, стал лучше сам разбираться. Вот таким образом. Я очень часто использую этот метод, когда хочу что-то новое изучить, я нахожу человека, который тоже это хочет изучить, и начинаю его учить под разными предлогами. Точно, если не можешь объяснить, что то значит, ты еще сам не понимаешь это. Да, безусловно, безусловно хорошо оцените по шкале от 1 до 10 насколько вам был полезен этот прямой эфир пока вы оцениваете я вам продублирую еще раз информацию для инстаграма все расписание занятий мероприятий как попасть на консультацию находится в ссылке которая находится в шапке профиля тап линк открываете и там прям вот клика кликабельные ссылочки с, с датами и все такое если вы находитесь в Ростовской области, то приглашаю вас на курс NLP-практик. Впервые я буду в Ростовской области давать этот тренинг. И поэтому у вас есть прекрасная возможность познакомиться со мной лично, поработать, пообщаться и получить множество хороших навыков. Ссылка на, на тренинг в Ростовской области также есть в описании. И, мои дорогие, я должен был с этого начать. Я завел такую привычку, знаете какую привычку я завел одну секунду не разбегаемся мне очень важно это сделать прямо сейчас очень важно поблагодарить поблагодарить наших донатеров прям поименно прям поименно сейчас я зачитаю Ваши имена и фамилии, если они есть. Итак, Маша, Елена Константиниди, Евгений З. Москва, Владимир Плючевский, Абдрахимова Лиля, Анастасия, Илеонора, Юлия, Руслана. Большое вам спасибо, что поддерживаете наш канал. Ребят, большое вам спасибо за поддержку нашего и развития нашего YouTube-канала. Спонсорам тоже большое спасибо. Хорошо, мои дорогие, был рад вас всех видеть. Мне кажется, сегодня было достаточно энергично, плодотворно. Я думаю, что вы сделаете соответствующие выводы. И кто пришел позже, пересмотрите обязательно. Я здесь даю прям такую мощную, хорошую информацию о том, как ускорить свой процесс обучения. Повторюсь еще раз, нужно определиться, кто вы по циклу колба, Цикл Колба – это э, активисты, мыслители, теоретики, прагматики. Определиться, кто вы по сенсорным каналам восприятия (визуал, аудиал, кинестетик). Э, делайте структуру, используйте mind map, интеллект карты. Также помните про этапы научения и начните обучать других. И тогда будет за вами не угнаться. Ну, а с вами был Юрий Пузыревский. Был рад всех видеть. И до скорых встреч. Напоминаю, что эфиры у нас по четвергам. Я хочу стать спонсором канала и не знаю как. Заходите на главную страницу канала, нажимаете стать спонсором и становитесь спонсором. Проблемы никакой нету. Единственное, что может быть в вашем регионе, эта опция недоступна. Ну, тогда не повезло. Тогда не повезло. Тогда не можете стать спонсором канала. Ребятки, кто в Инстаграме смотрит, дайте обратную связь. Я тут зачистил в сторис, стал делать параллельные эфиры. Полезно ли вам то, что я запускаю еще параллельно эту активность здесь в Инстаграме? Может, вам и так уже хватает контент-мейкеров в Инстаграме? Дайте еще такую обратную связь мне. И на этом будем завершать. Окей, okay, ребят, всем до скорых встреч. Это я обращаюсь к зрителям с YouTube. Все отлично, полезно, слежу. Хорошо. Дорогие мои, до свидания.